Жаккард нам привычен в зимних изделиях, теплых, толстых. Это оправданно и привычно. В летних изделиях жаккард применяется редко, именно потому что он делает изделия очень теплыми на вид. Поэтому следующее изделие мы будем вязать в один цвет. Что вы делаете, когда для вашего проекта вам нужна эти пряжа определенного цвета, а у вас ее нет? Вяжете из того, что есть? Или так долго ищите нужный оттенок, пока не забываете, для чего искали? Мы поступаем по-другому. Мы цвет пряжи создаем сами, но не красим ее. Как пример, наш джемпер золотистый. Очень хотелось связать его и секционной пряжи, но так, чтобы это была одна секция от рукава до рукава. Таких секционок в природе не существует, поэтому мы сделали ее сами. Слонимская пряжа, тоненькая, 1500 метров, три цвета. И выполнили плавный градиент. В каждой секции меняет цвет, и все это на основе жакарда. Получается, как будто бы наш джемпер контур вырезан из целикового полотна. На самом деле, он у нас связан с убавками и прибавками. Идеальный размер секции, повторяющийся по всему изделию. Из обычной секционной пряжи это сделать просто невозможно. И сейчас мы начинаем новый проект, летняя майка. Выбрали цвет, насыщенный. Он, кстати, так и называется, цвет портвейн. Но для летнего легкого воздушного изделия темноватый, уж больно мрачно. Поэтому нам нужно его осветлить, немножко притушить. И мы нашли решение, посмотрите, какой замечательный получается эффект. Бордовый цвет, размытый, необыкновенное ощущение. И что же это за методика такая? Это не имитация секционки, как в золотистом. Это не меланж, скрученный в две ниточки. Это даже не вивинг. Что же это? Это совершенно другой способ. А какой, вы узнаете в следующих видео. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение.